Ураган Мария оставил весь Пуэрто-Рико без электричества на 4-6 месяцев. С населением острова, а это 3 миллиона четыреста тысяч человек, нет электронной связи. По словам губернатора Рикардо Розелло, Мария – самый разрушительный шторм, который обрушился на Пуэрто-Рико за последние 100 лет, если не за всю историю страны. По словам бойца UFC Анжелы Маганье, во время удара стихии люди помогали друг другу всем, чем могли. Но на сегодняшний день территория нуждается в помощи по восстановлению инфраструктуры. На американских Виргинских островах введен 24-часовой комендантский час. Остров Доминика оказался практически разрушенным. 73 тысячи человек нуждаются в медицинской помощи. Из-за нехватки пищи и воды увеличилось количество мародеров. В отличие от урагана Ирма, о наивысшей мощности которого люди были предупреждены заранее, ураган Мария усилился с первой до пятой категории в течение нескольких часов, и поэтому население островов не успело подготовиться. Как считают климатологи, опубликовавшие статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, резкое усиление мощности ураганов до 50%, может быть вызвано тем, что некоторые участки Мирового океана насыщены пресной водой. Напомним, что в июле 2017 года от ледника Ларсенце откололся участок площадью 6000 квадратных километров. Как говорится в докладе ученых АЛЛАТРА «Наука» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Что подсчитывает государство в первую очередь? исчисляя убытки, принесенные бедствием или природным катаклизмом, который произошел на его территории, число жертв, которое как правило занижается, и экономические убытки, которые как правило завышаются, разве можно жизнь человеческую ставить на уровень вещизма, цифровой статистики? Это же человеческие жертвы, которых реально можно было избежать, по крайней мере значительно минимизировать риски?